Всем привет дорогие друзья, с вами Ник избро, Ваня, вы на канале 3X мы продолжаем снимать 9 улик Секрет Змеиной бухты В прошлой серии мы остановились на том что мы зашли куда мы зашли в читательский зал и нам надо исследовать найти э... улики отсылающие нас на убийцу Что-то тут еще. Что же тут есть еще такого? А, нашел. Давайте посмотрим, что расскажет толики. Человек а, гасит лампочки. Он рассматривает какие-то э, геологические карты и что-то из банки и слышит, что кто-то входит в гостиную, это я и слышит, что кто-то входит в гостиную, это я. Он бросает свою э, трость на пол. снимает одежду. The и залезает на полку Как ему удалось там а, поместиться Он а, срывает петличную решетку И скрывается в трубе Мне нужно проверить Ага. А Она сломана Пошлите проверим, что он искал Опа Ага, это к тебе Ну ты сломан, я понял Пошлите Ну тут нам нужна новая линза Сейчас В целях А 1897 падение метеорита а, привело к обвалу шахт. Сильнейшие а, точки с, а, с спроци... спровоцированный удар привели к обвалу золотого а, приска. Крочная зеленая точка в небе оказалась метеоритом, который упал на Землю с невероятной силой. Эффективно. Ага. Найти способ открыть глобус. Окей, окей. Ох. Теперь это еще и все искать надо. Да. Ага. Ага. Ребят, вот что последнее осталось, не надо тут, пожалуйста. Ага, это нам надо вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. И полезли. И полезли осматривать. Давайте... Ладно. что у нас есть в, в этом зале да уйди пожалуйста так это мы видели пошлите тогда сюда сюда нам все равно чего-то не хватает я хочу подсказка воспользоваться тут нет, не здесь, тут А О Балдёж Теперь а... Это в глобус, как я понимаю Как я понимаю, это в глобус Ой Интересно. А, эффективно. А, это нам надо вот сюда. this should be it until the end of the year. Do I care what Branimus is doing with the owners of this stuff? Nope. Better them than me. Couple hundred more and I'm out of this forsaken place. Что? Эй! Что ты делаешь Ты репортер. Я не тебе это для меня! Не после я Ты кто? А, а? Что за thing? такое? Э! Он забрал трость. Что за нахальство, ребят? Я хотел эту трость забрать. Он меня обидели, у меня, у меня забрали трость, браслет, ребят, а и ведро. Ага. Линза. У нас есть линза. Теперь мы идем сюда, меняем линзу. Все еще нужен экран для проекции. А, -а, -а. давайте проверим. Да. Давай. -да. Хоп, хоп Да, надо заменить экран. Сейчас. А -а -а. несмотря на работу кладбища все сейчас... ребят читайте вы well, well, well, ну, посмотрите кто well. же это. Разожмите мне хоть одну причину, похоже, я не в причину, в походу, должен повесить. Я Давайте я происнесу это а, в библиотеку и а, почитать, для да, книги. конечно. Убирайтесь в библиотеке, пока я не потерял терпение и запихнулся в психушку. Вы нашли что-нибудь? Что? Менеджер отеля убил Джо, Того респортера? Быть не может. Кладбище от она находится где Я пошел вами. Но кто, если вы собираетесь шпион за Блэком Метеорит? Ага. Давайте мы. Вот. И снова здравствуйте. Я еще мистера Блэка. Вы видели его? Значит, он, он где-то не здесь Если вы в... случайно наткнетесь на пожалуйста, передайте, что мне нужно поговорить с ним Спасибо. Благодарю Ребят, вы заметили? Только мы начали говорить про... про Блэка Появился мэр Вы этого не заметили Это не странно ли? Хм, видно, это карта каких-то старых э, тоннелей. Зачем они Блэку? Маяк. Маяк. Самое главное. Ох, у Блэка тут. Да тут Блэк а вообще отжигает. Давайте посмотрим. А. Да у Блэка тут вообще отлично. Ага. Ребят, да Блэку тут прям отлично. Ага. Ага. З знак мира. А. Геация чего а галстук а вон она окей окей окей монтировка <laughs> а, как я понимаю не сюда блэк у нас музыкант да как я понял интересно Где мне нужна монтировка в моей комнате да нет тут тоже нет в комнате блэка о похоже блэк чувствует э, вину за совершенно и повод вернуть Можно я подсказочку? А, вот зачем монтировка мне? Топор, ключ, конфеты. А вон его препараты и то, что он это у нас такой. О, кладбище. Угу. Хоп, хоп, хоп. Ребят, наверное, на этом мы сегодня закончим наш видеоролик. Ребят, э, спасибо, кто досмотрел до этого момента. Ребят, не забываем ставить лайк, подписываться на канал. И, ребят, если вы ставите лайк, напишите, почему вам понравился видос. И если вы ставите дизлайк, напишите, почему вы поставили дизлайк и объясните причину сейчас. Ребят, я видел бычок, это означает Black Tooth где-то, ребят. Блэка мы найдем в следующей серии, поговорим с ним, и сейчас, оп, нашел. И, ребят, всем удачи, до следующей серии, и с вами был Ник из Братера, Ваня, вы были на канале 3 Трикса, не переключайтесь, ну и всем пока, пока-пока-пока.